На вооружении ВКС России появились второй и третий истребители Су-57. Самолеты были замечены в аэропорту Новосибирска 3 февраля 2022 года при перегоне к местам дислокации. Новые истребители удалось заснять новосибирским спотером. Как сообщает блок ББТ, истребители имеют бортовые номера 02 красный и 52 красный. Они были построены в прошлом году на Комсомольском намуре -на авиационном заводе имени Гагарина. КНААС, и в декабре 2021 года были переданы военным. О чем докладывалось на селекторном совещании в Минобороны. Истребитель с номером 02 имеет на своем борту эмблему 929 -го государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова в Ахтубинске и, видимо, отправляется туда. Второй самолет с номером 52 никаких обозначений не несет, предположительно он должен войти в состав летно-испытательного центра в Липецке, но эта информация неточная. Таким образом, КНАС передал ВКС очередные два истребителя Су-57, оконченные постройкой в конце 2021 года, что соответствует планам авиазавода. В этом году Минобороны должно получить уже четыре новых истребителя. Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, Минобороны до конца 2024 года получит на вооружение 22 истребителя пятого поколения Су-57. Всего до 2027 года в состав ВКСРФ войдут 76 самолетов, изготовлением которых занимается КайнаАС в рамках контракта, заключенного в 2019 году. По информации источников ВАПК, производство истребителей Су-57 с двигателем второго этапа начнется с 2025 года. До этого все самолеты будут поставляться с двигателем первого. Таким образом, на сегодняшний день на вооружении ВКС России официально состоит три истребителя пятого поколения Су-57. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.